В данном видео мы разберем основные задачи по теме движения по воде. Давайте посмотрим условия первого задания. Байдарка в 10.00 вышла из А в В. Ну или в Б, разницы никакой. Расположена в 15 километров от А. Быв в пункте МБ 1 час 20 минут, байдарка оправилась назад. У меня дефекторы речи начались. и вернулась в пункт А в 16.00 того же дня. Определите собственную скорость и, если известно, скорость течения. Ну, давайте собственную скорость. Мы ее обозначим x километров в час. Что тогда получается? 15 делить на x плюс 2. Это время, которое она затратит на движение по течению. Соответственно, 15 делить на x минус 2. Это время, которое она затратит на движение против течения. То есть, когда она возвращалась обратно. И при этом нам говорят, что она в 10.00 выпала, в 16.00 вернулась. Соответственно, 6 часов она была в пути. Но двигалась из них она... 6 минус 1 час 20 минут. Естественно, 20 минут переведем в часы. Потому что этот 1 час 20 минут она стояла, получается, в пункте b. И вот, собственно, наше уравнение, которое необходимо решить. Ну, что мы сделаем? Давайте приведем к общему знателям Будет 15 на x минус 2 плюс 15 на x плюс 2. Ну и, соответственно, x в квадрате минус 4. Ну, а справа Немножко посокращаем. то есть здесь получается 1 третье, то есть в результате будет 4,2 третьих, ну, 12. получается 14 третьих. Остается раскрыть кубки, привести подобные, то есть 15х минус 30, плюс 15х плюс 30, делить на х в квадрате минус 4, равно в свою очередь 14 третьих. Минус 30, минус 30 взаимоуничтожается, остается 30x, ну и крестная кость перемножим. Что получается? 3 на 30x то же самое, что 14 на x в квадрате минус 4. Давайте все перенесем право и раскроем скобки. То есть будет 14x в квадрате минус 90x минус 56 и равно все это хозяйство нулю. Ну, естественно, можно на 2 поделить, чтобы считать поменьше было. 7х в квадрате минус 45х минус 28 равно 0. Ну, а дальше дискриминант, естественно. Это будет 2025 минус... Нет, минус на минус дает нам плюс. То есть плюс 784, что дает 2809. Ну, или 53 в квадрате. Соответственно, первое значение будет 45 плюс 53... Делить на 14, что в свою очередь нам даст 7. Ну а второй нет смысла искать, он получается меньше нуля. Поэтому в ответ запишем 7 и посмотрим следующее задание. Во втором задании весной катер идет против течения реки в 1,2 раза медленнее, чем по течению. Летом течение становится на 1 км в час медленнее, поэтому летом катер идет против течения в 1,5 раза медленнее, чем по течению. Найдите скорость течения весной. Ну, что мы сделаем? Давайте весной у нас скорость течения пусть будет y километров в час. Соответственно, летом скорость течения на километр в час меньше. Поэтому y минус 1 километр в час. Ну и, собственно, в катера в воде. Она всегда одинакова. Возьмем x километров в час Но что получается скорость движения по течению это x плюс y соответственно против течения x минус y и нам говорят что весной против течения в одну целую две третих раза медленнее чем по течению то есть вот эта скорость в одну целую две третих раза меньше чем вот это поэтому чтобы их уравнять естественно мы здесь будем умножать ну, а кроме этого, говорят, что летом течение на 1 км в час медленнее. Соответственно, время движения по течению становится таким. А время движения против течения становится, естественно, таким. Ну, и чтобы их уравнять, здесь уже умножаем на 1,1. Вот по факту наша система. Давайте раскроем скобки. Посмотрим, что у нас получается. Х плюс y равно 5 третьих x минус 5 третьих y, x плюс y минус 1, равно 3 вторых x, минус 3 вторых y, плюс 3 вторых. Ну, давайте посмотрим для начала первое уравнение, что мы сделаем. Перенесем x сюда, y сюда. Что получается? Получается 2 третьих x равно так, 8. Третьих у. То есть по факту х равно 4у. И можем подставить в принципе сюда. А что тогда получается? 4у плюс у минус 1. Равно 3 на 4у делить на 2. Минус 3у делить на 2. И плюс 3 вторых. Ну хорошо. 5у минус 1 равно... 6 y минус 1,5у плюс 1,5. Ну и давайте, в принципе, вот здесь у нас с вами получается 4,5у. Их перенесем сюда. Получается 0,5у равно. Естественно, единицу перебросим сюда. 2,5. Ну, отсюда y составляет 5. Раз мы все в километрах в час брали, то 5 километров в час. Нам необходимо найти скорость течения весной. А как раз весной мы ее брали за Y. Поэтому смело пишем пятерку и смотрим следующее задание. В третьем задании моторная лодка прошла против течения реки 112 километров и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. При этом говорят, что скорость лодки в неподвижной воде 1 километров в час. Надо найти скорость течения реки тут непонятно зачем, давайте мы зачеркнем, как не нужно. Ну, что мы с вами сделаем? Давайте x километров в час это скорость течения реки. Что мы сразу можем написать? Если мы 112 поделим на 11 плюс x, мы найдем время движения по течению. Если мы 112 поделим на 11 минус x, мы найдем время движения против течения. И говорят, что на обратный путь у нас на 6 часов меньше потрачено. Соответственно, по течению на 6 часов меньше двигалось. Следовательно, чтобы их уравнять, мы из большего, а большее тут время движения против течения, вычитаем 6. И вот, собственно, наше с вами уравнение. Ну, что мы можем сделать? Мы, в принципе, можем обе части поделить на 2, чтобы хоть чуть-чуть числа стали поменьше. Будет 56, 11, минус х минус 56, 11, плюс x, минус 3, равно 0. Придется приводить к общему знаменателю. Давайте сначала дроби посчитаем. Вот 56 на 11, плюс x, минус 56 на 11, минус x, делить на 121, минус x в квадрате, и равно это все хозяйство 3. Может быть получится что-нибудь еще сократить. Раскроем скобки. 56 на 11 плюс 56х минус 56 на 11 плюс 56х у нас получается. Делить, естественно, на 121 минус х в квадрате и равно все хозяйство трям. Ну, здесь заимуничтожается. 56 до 56 это, в принципе, 112х. Ну, сократить ничего увы у нас не получится, поэтому придется просто домножать на 121 минус х квадрате и получается 363 минус 3х квадрате. Давайте все перенесем в правую, в левую часть, так 3х в квадрате плюс 112х и минус 363 равно нулю. Ну что будет, в принципе, дискриминант он находится. Элементарным столбиком. 12 плюс 4356. Это получается 16 900. Ну вот 169 это 13 в квадрате. 2 0, то есть умножение на 100 это 10 в квадрате. То есть здесь получается по факту это 130 в квадрате. Следовательно, х 1 у нас будет минус 112 плюс 130 делить на 6 то в свою очередь это 18 на 6 или 3. Ну а их 2 у нас будет меньше нуля, поэтому мы его не ищем, следовательно записываем 3 и смотрим следующее задание. В четвертом задании от пристани А к пристани Б, расстояние между которыми 154 километра, отправился с постоянной скоростью первый теплоход, а через 3 часа после этого следом за ним, со скоростью на 3 километра в час больше, отправился второй, при этом в пункт Б приплыли одновременно. Ну что мы с вами сделаем? Нам необходимо найти скорость первого теплохода. Мы давайте ее обозначим за x. Тут, в принципе, разницы по течению против течения нет. Потому что в обоих случаях у нас бы она либо прибавлялась, либо вычиталась. Причем одинаковое число. Поэтому мы спокойно делаем, что x километров в час это скорость первого. Не по течению, не против течения, а просто скорость движения. Тогда x плюс 3, естественно, километров в час. Это будет скорость второго. Тогда время движения первого, это расстояние, пройденное им 154, делить на его скорость. Время движения второго, расстояние, делить на его скорость. И это время будет различаться как раз на те самые 3 часа, на которые позже выехали. Естественно, первый у нас двигался на 3 часа больше. Поэтому если из него ну, времени не вычесть время второго, то мы как раз получаем троечку. Ну что мы с вами можем сделать? В принципе, давайте приведем слева к общему знаменателю. Получается 154 x плюс 154 умножить на 3 минус 154x и делить все это хозяйство на x, x плюс 3. И равно все это дело у нас троечки. Естественно, 154x, 154x взаимоуничтожаются. Кроме того, мы можем обе части поделить на 3. Здесь останется единица, здесь 154. И получается, что 154 у нас равно x в квадрате плюс 3x. Естественно, можем перевести все вправо. x в квадрате плюс 3x минус 154 равно 0. И применить теорему Виета. В данном случае сумма корней у нас составляет минус 3. Произведение корней составляет минус 154. Корни шикарно находятся. Это, собственно, 11. Ну и второй корень будет минус 14. Естественно, отрицательно мы взять... Не можем, поэтому мы рассматриваем 11 и переходим к следующему заданию. В пятом задании по морю параллельными курсами в одном направлении следует два сухогруза. Первый длиной 120, второй длиной 80 метров. Сначала второй отстает от первого. И в некоторый момент времени расстояние от кормы первого до носа второго составляет 400 метров. Через 12 минут после этого уже первый отстает от второго. И расстояние от кормы второго до носа первого 60 Ой, 600. Надо узнать, на сколько километров в час, а скорость первого сухогруза меньше скорости второго. Ну, давайте рассмотрим, как вообще выглядит вся эта ситуация. Вот у нас сначала второй сухогруз отстает от первого. То есть, вот у нас второй сухогруз, вот какой-то первый сухогруз. Что происходит? Изначально расстояние между ними, говорят, составляет... 8. Нет, соврал. 400 метров. То есть, 400 метров. Поэтому что произойдет? Сначала у нас нос второго догонит вот эти 400 метров, то есть поравняется с кормой. Дальше что будет? Дальше их носы поравняются, то есть нос второго пройдет расстояние, равное длине первого сухогруза, который составляет 120 метров. Потом нос первого и корма второго поравняется, следовательно, Нос второго пройдет, расстояние равное уже длине, собственно, то есть второго сухогруза, то есть 80. И потом второй у нас уплывает от первого, то есть расстояние между ними становится уже в данном случае 600 метров. Я увидел все. То есть расстояние, которое преодолевает нос первого, скажем так, давайте сразу в километрах считать, это 0,4 плюс 0,12 Плюс 0,8 и плюс 6. Что происходит дальше? Когда два объекта двигаются друг за другом, то время, за которое опережает один другого, это расстояние между ними или расстояние, которое один удаляется от другого, либо догоняет, все зависит от условий задачи. Делить на разность их скоростей. Вот как раз разность мы их скоростей ищем, то есть Δ. Это будет время. А время составляет те самые 12 минут. Но, ну, естественно, переведенные в часы, потому что мы в километр в час считаем. Что происходит? Получается на 1,2 на дельта V равно 12,6. Естественно, здесь можно на 10 сократить. То есть 1, 2 на 6. Естественно, дельта V в таком случае 6. То есть скорость у нас второго была на 6 км в час больше, чем скорость первого. Запишем 6 и посмотрим следующее задание. В шестом задании путешественник перепрыл море на яхте со средней скоростью в 20 км в час. Обратно он летел на спортивном самолете со скоростью 480 км в час. Найдите среднюю скорость. Ну, в принципе, расстояние. Давайте, что мы сделаем. S это у нас расстояние в одну сторону. То есть, расстояние в одну сторону. Тогда время движения на яхте, «Т-1» обозначим. Это s делить на 20. Время движения на самолете, обозначим Т2, это S делить на 480. Ну а для того, чтобы найти среднюю скорость, мы все пройденное расстояние, то есть S в одну и S в другую, делим на получается сумму времени, то есть суммарное итоговое время. Ну естественно, что у нас остается? Необходимо привести к общему знаменателю, то есть в принципе 24 на 20, поэтому на 24 домножим, получаем 2S. Делить на 25s, деленное на 480. Мы число делим на дробь, поэтому число остается, дробь переворачивается. То есть будет 2s на 480 и делить на 25s. Естественно, несколько сокращается. Получается у нас 960 делить на 25, что в свою очередь будет 38,4. Именно столько мы с вами запишем в ответ и посмотрим следующее задание. В седьмом задании расстояние между пристанями А и Б 120 километров. Из А в Б по течению отправился плот, а через час отправился слезанием яхты, которая прибыла в Б, повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот прошел 24 километра. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения 2 километра в час. Ну, во-первых, давайте Х километров в час. Это собственная скорость яхты. Дальше, что нам говорят? Ну, во-первых, плот есть. Плот всегда движется со скоростью течения реки. Ну, если рассматривать именно задачу по движению, если ничего не оговариваться другого. Соответственно, скорость плота составляла 2 километра в час. При этом он проплыл 24 километра. Следовательно, время плота, это будет 24 делить на 2 или 12 часов. А лодка при этом, то есть яхта, она выплыла через час. Соответственно, она на час меньше плавала. Следовательно, время яхты 11 часов. Из чего складываются эти 11 часов? Из времени движения по течению, то есть 120 на х плюс 2. И времени движения против течения, то есть 120 на х минус 2. И вот мы в принципе получаем 11. Надо решить. Ну, приведем к общему знаменателю. 120х минус 240 плюс 120х плюс 240 и равно все это хозяйство 11х в квадрате и минус 44. Есть подобные, они взаимно и давайте все перенесем вправо, то есть минус 240х минус 44 и равно 0. Найдем дискриминант, в данном случае это будет 57600 плюс 1936, то есть... 59536, 536. Ну вот смотрите. У нас 240. Это было 57 600. А тут вот 59 000. Явно близко. А оканчивается у нас на 6. Два одинаковых числа, которые при умножении дают в конце шестерку. Это либо 4 на 4. Либо 6 на 6. То есть фактически это либо получается 244 в квадрате. Или 246 в квадрате. Если вы столбиком... Посчитайте и то, и то. Вы увидите, что это 244 в квадрате. Поэтому х первое это будет 240 плюс 244 и делить на 22. Что дает нам 22 километра в час. и х второе отрицательно, поэтому мы его не рассматриваем. Пишем 22 и переходим к следующему заданию. В восьмом задании теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 15 км в час, проходит по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 3 км в час, стоянка 5 часов, в исходный вернулся через 25 часов. Сколько километров проходит теплоход? Ну, давайте с километров. Это расстояние у нас не все, правда, а расстояние в одну сторону. Тогда что получается? Время движения по течению это будет S делить на 15 плюс 3, то есть 18, против течения S делить на 15 минус 3, то есть на 12. И в сумме это будет что? 25 часов всего он был в пути, но из них плавал он 25 минус 5, потому что фактически он у нас 5 часов простоял. То есть получается равно 20 18 это у нас 3 на 6, 12 это 6 на 2, соответственно, здесь будем домножать на 3, здесь на 2. Получаем 5s на 2 на 3 и на 6 и равно все это хозяйство 20. Естественно, домножим, получаем s равно 20 на 2 на 3 на 6 и делить на 5. Можно сократить. Остается 4 на 2, 8, 8 на 3, 24, и 24 на 6, это 144 километра. Но нам необходимо узнать, сколько он вообще плавал, поэтому мы находим 2 из туда-обратно. 144 умножить на 2, что составляет 288 километров. Пишем 288 и смотрим следующее задание. В девятом задании от вниз по течению реки движется плод длиной 1 километр. Плотовщик доплывает на моторной лодке из конца плота к его началу и обратно за 8 минут. Найдите собственную скорость лодки. Ну, надо понимать, скажем так, смысл данного задания. Вот у нас плод. Его длина 1 километр. Что происходит? У нас есть лодочка. У нее собственная скорость. Ну, давайте ее обозначим как х километров в час. Но не забываем, что у нас еще есть скорость течения реки. Течение. Давайте его возьмем за Y км в час. Что происходит? На первом этапе у нас плод и лодка двигаются в одном направлении. Когда объекты двигаются в одном направлении, то для того, чтобы найти время, за которое один опередит другого, либо догонит другого, это расстояние, на которое все это хозяйство происходит, а оно у нас составляет 1 километр, потому что он доплывет до конца, делить на разницу их скоростей. Вот с разницей скоростей давайте определимся. Скорость лодки это естественно x плюс y, потому что она плывет по течению. Но с другой стороны, плод-то тоже плывет со скоростью течения, поэтому мы его скорость вычитаем. Теперь давайте посмотрим обратно, что происходит. Обратно он те же самые 1 километр проплывает, но скорость уже лодки x-y, минус потому что течение ему мешает. Но с другой стороны, плот в данном случае плывет ему навстречу. Следовательно, скорости должны складываться. Поэтому мы прибавляем еще скорость плота. Ну и что получается? Y взаимоуничтожились. И следовательно, время движения у нас 1 делить на x плюс 1 делить на x. И составляет 8 минут. Ну мы все в километрах в час с вами делаем. Поэтому 8,6. Отсюда получается, что 2... Делить на x это 2 пятнадцатых. Ну и в принципе x составляет 15 километров в час. Записываем. Так, в ответе километр в час все верно. Поэтому так и пишем. 15 километров в час. Переходим к следующему заданию. В десятом задании от лесоповала вниз по течению реки движется плот, плотовщик доплывает на моторной лодке из конца плота к его началу за 12 минут, найдите длину плота, если собственно скорость лодки равна 15 км в час. Ну в принципе задание одно и то же в сравнении с предыдущим, с маленькой разницей, что теперь у нас неизвестно расстояние, давайте мы его с км в час возьмем собственная скорость лодочки у нас будет те же самые x километров в час, ну а скорость течения реки по совместительству и скорость плота это y километров в час. тогда время какое будет? с одной стороны s делить на x плюс y минус y, то есть собственная скорость лодки по течению минус скорость движения плота, потому что они в одном направлении сначала двигаются, потом s на x минус y плюс y. Теперь они двигаются по факту навстречу друг другу. Это собственная скорость, не собственная, а скорость лодки против течения, и прибавляется скорость плота. И вот это хозяйство у нас с вами составляет 12 минут, то есть 12,6 или 1,5. При этом x нам дано, оно 15 километров в час. Естественно, у сократились, и мы получаем, что s делить на 15 плюс s делить на 15 равно 1 5 то есть 2s делить на 15 равно, давайте 1 пятую до знаменателя в 15 доведем, то есть это будет 3 15, соответственно 2s равно 3 ну отсюда выходит, что s равно 1,5, ну полутора, правда километров, ответ необходимо дать в метрах, поэтому умножаем на тысячу и пишем тысячи и посмотрим следующее в крайнем задании по этой теме баржа проплывает по реке от пристани А до пристани Б и вернулась, вращается обратно, затратив на путь по течению реки в два раза меньше времени, чем на путь против течения. Во сколько раз скорость течения реки меньше собственной скорости баржа? Ну что получается? Здесь нигде не фигурирует единица измерения расстояния. То есть у нас нет ни километров, ни метров. Нет в скоростях километра там, в час, метры в секунду. Поэтому расстояние от А до Б мы с вами возьмем за единицу. Пусть x частей расстояния а, в час это собственная скорость баржи. соответственно, y частей расстояния в час это скорость течения реки. Что тогда мы можем написать? С одной стороны, единица делить на x плюс y это время движения по течению. Единица делить на x минус y время движения против течения. И нам говорят, что время движения против течения в два раза больше, чем время движения. По течению. Соответственно, чтобы их уравнять, мы меньше. То есть, время движения по течению умножаем на 2. Что получается? 2 делить на x плюс y равно единице делить на x минус y. Перемножим крест-накрест. Получается 2x минус 2y равно x плюс y. Давайте y вправо, x и влево. Получаем x равно 3y. То есть, собственная скорость у нас... Баржи в 3 раза больше, чем скорость течения реки. Поэтому пишем 3. И, в принципе, на этом разбор основных типовых заданий по теме движения по воде у нас закончено. И мы посмотрим следующую тему.